В Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского о том, кто стал победителем и не только в нашем следующем сюжете. Премия Евгения Завойского ежегодно присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, открытого в 1944 году доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским. В этом году ее лауреатами стали ученые из России и Германии. Очень радно, что сегодня мы будем вручать премию за применение методов магнитного резонанса при исследовании особого типа материалов, которые называются квантовыми материалами, которые сегодня являются наиболее обещающими для применения, я бы не побоялся слова, во всех областях человеческой жизни, начиная от здравоохранения, заканчивая, скажем, зеленой энергетикой и так далее. И так далее. Также проректор отметил, что жюри всегда очень тщательно подходит к отбору номинатов на эту премию. И в этом году выбор пал на двух достаточно известных людей в своей области и, безусловно, достойных премий имени Завойского. Лауреатами стали Сергей Демишев, профессор-заместитель директора по научной работе Института общей физики Российской Академии наук и Йорк Фракторов, профессор-директор Третьего института физики и Центра прикладных квантовых технологий в Штугарском университете. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.